Но прежде чем сказать об одиночестве, я скажу о том, что у меня огромный опыт жизни. Мне 71 год, это я специально говорю для того, чтобы мои слова правильно восприняли. То есть я знаю жизнь, я профессиональный психолог, написал более 40 книг. То есть я знаю эту тему. Так вот, одиночество, уважаемые, это болезнь. Болезнь. И она лечится или не лечится. Это зависит от человека. Хочет лечиться – лечится. Хочет самолечением заниматься <соценно> – самолечением занимается. У кого-то получается, у большинства – нет. А, а, можно лечиться с помощью кого-то. Психолога, книг, там, там, роликов, семинаров, тренингов и так далее. Можно лечиться. А, некоторые болеют а, хронически и даже всю жизнь. А некоторые очень быстро выздоравливают. Кто сообразительный, они схватывают главные причины э, видят, соглашаются, принимают, то есть вот эта причина, и меняют себя, и решают еще кое-какие задачи, и все, они выходят. У меня был такой опыт интересный. Э, в одном городе я приехал, я там жил месяц. И вот пришла женщина, классная такая женщина, ну все, там все при ней, как говорится, и на лице, и на фигуре, и при деньгах, она там и одиноко одинок и ну, плачется конечно хочет семью и говорю послушай вот я здесь буду месяц давай вот месяц с тобой поработаем и через месяц ты выйдешь заму а это будет точно так точно Давайте. я говорю только одно условие ты будешь делать все что я говорю в течение этого месяца хорошо согласно ну месяц потрудиться за ту замуж кто не согласился ну вот я с ней пообщался, там кое-что с ней проговорили. Говорю, вот с кем будешь встречаться, с тем обязательно общайся. Вот кто тебе встретится из мужчин, обязательно общайся. Не уходи в сторону, не убегай. А если там тот-то, то-то там наркоман, алкоголик, там прочее, там, какой-нибудь бомж. Разговаривай, разговаривай. И столько задолжала мужчинам, что тебе надо с каждым встретившимся мужчиной обязательно поговорить. И добро поговорить. Не послать его там на три буквы, а добро разговаривать. Но она скрипя согласилась и на следующий день мне вечером задали. вы не представляете, ко мне там э, пристал наркоман. Я с, с вас послушал, я с ним Поговорил, но он не отстает. Он на завтра мне назначил там встречу и прочее. Я говорю, назначил встречу? А где встречу назначил? Ну вот там-то. Телефон есть? Есть. Ты ему позвони и скажи, что завтра вы с ним идете в театр. Все, пропало. Через, через день ей алкоголик какой-то прислал. То есть она за месяц. Прошла все свои, проработала все свои проблемы, все свои э, те э, блоки, комплексы, герстальты, которые она набрала за жизнь и еще от мамы получила. То есть она за месяц, научившись общаться с одним, со вторым, с третьим, приняв, просто начав общаться. Ведь многие же просто вот так сверху посмотрят, даже того на того, кто на девятке, а там классные мужчина может быть так вот и она буквально действительно месяц уже там заканчивался она встретила классного мужчину они до сих пор живут мы общаемся то есть это интересная такая история